Всем привет, с вами Лиссабон. И сегодня мы с вами продолжаем. Точнее, я продолжаю снимать видео на своем канале. А точнее, сегодня мы будем с вами снимать Майнкрафт. Обычный Майнкрафт, в котором очень много всего нового появилось. И начнем. Я заспавнился на каком-то странном острове. Береза! А черная береза. Да тут все в березах. Когда я создавал мир, я... я решил не делать бонусный сундук и начальную карту. Потому что это будет необыч... необычный Майнкрафт. Нормальный Майнкрафт. И баращик баращик. Какой-то странный баращик. Начало я накрафчу досок. Так, а теперь я.. Накаравчу верстак. Теперь, две... Теперь восемь палок. Угадайте, что я сделаю. Неправильно. Топор и меч. Чтобы срубить больше берез. Ребят, я срубил все доступные мне деревья на острове, только одну в опале березку оставил. В поле березка стояла. Баращик. Баращик тебе норм. Им норм. И, ну, вы видите мой топор. Он тому подтверждение. И я думаю, я сделаю дом. Так, это будет пол. Так, я сделал пол и... И не знаю, что мне делать дальше. Наверное, сделать так. Березы. Березы. Береза, сорян. Тебя придется срубить. В опале береза не стояла больше, никогда. Барашник. Чего тебе от меня надо, баращик? странный баращик он за мной следит а, и как правило посадить все обратное И... Здесь. Я не думал, что... Я не знал, что можно под водой сажать. Это будет хорошее дерево. Так, сейчас я немного перемотаю. Сейчас я немного приостановлю видео. И... Я продолжу, когда я построю дом. Пш, Юстон, У нас проблемы. Я не успел построить вовремя дом. Крипер. Иди нафиг. Э, откуда здесь три барашка? И один крипер. Я немного построил дом и... Он выглядит не очень хорошо. Ему, ему не очень хорошо. Так, раз, два. Мне не хватит. До. Досок. Что это было? Ты вынуждаешь меня убить барашка. Зомби. Зомби на зомби, что это было? Зомби, ты меня вынуждаешь убить это барашка. А -а -а -а. Я в дух. офигел. Где бы один баращик остался. Опа, опа, опа, опа, не попадет. Эээ, скелетка против правил. Спасибо за лук, скелет. Буду благодарен. У нас проблемы. За мной выехали. Плохо пригруженные клиперы, которые прогружаются. Просто гениальный взрыв. Ну на этом уже пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Тот, кто поставил дизлайк, тот плохой. И пока.